Добрый день, господа! Артем Сытник, заместитель главы Национального агентства противодействия коррупции, выступил на конференции, которая была посвящена нашему любимому праву на выезд из Украины во время военного положения. Ну, скажем так. Эти его заключения, ну, не только его, а вообще этого агентства, я уже их читал. Вот, если вы перейдете на сайт, там есть антикоррупционная экспертиза, есть такой раздел. И там по ключевому слову перетенания, ну, правила перетонания, да, вы найдете как минимум три заключения. Более раннего, то есть, был, ну, там... Было в августе заключение, два в сентябре. Вот. Я о них тоже уже скользко упоминал в одном из своих роликов. Ну, не об этом сейчас вообще суть. Суть, к чему я веду. Вот смотрите, 8 месяцев да, прошло, и центральный орган исполнительной власти, который отвечает за коррупцию, да, за ее отсутствие, так скажем так, чтобы не было этой коррупции, выявил, что коррупция есть, ну, вернее, не коррупция есть, а риски, вот, риски коррупционные. Я, смотрите, <coughs> это 26 числа была конференция, я увидел информацию об этом, думаю, посмотрю, что, как реагирует на это общество, как реагируют на это другие юристы, адвокаты, те, которые ведут блоги, да, ну, то есть какую-то публичную информацию соберу, СМИ в том числе. Так вот, э, все, знаете, как по загалям. Э, такое ощущение, что полностью эту конференцию никто не смотрел. Там всего 2000 просмотров. Если перейти э, на Фейсбук, э, запись, э, ну, информация о том, что это будет конференция. С, ссылки на материалы этой конференции там до, до 100 этих репостов там 40 чем-то было когда я смотрел когда я вот готовился записать это видео да как-то а если смотреть блогеров э, видеоролики там э, налили как говорится воды вот и э, просмотров много ну конечно у них много аудиторий. ну давайте так я не буду лить воду я по сути то что я хочу сказать и никто не сказал никто на это не обратил внимание да вот давайте так для того чтобы вообще понимать что произошло вы сначала изучите персоналии да кто такой артем сытник почитайте википедию и потом по каждому факту которые там изложены можете глубже копнуть да вот я не буду давать оценку этому персонажу для меня это рядовой чиновник ну, на высокой должности скажем так какие главные месседжи из конференции я для себя и для вас вытянул да это то что первое аналитики на ЗК, то есть целого агентства работали три месяца над выявлением коррупционных рисков понимаете где вот мы, вот блогеры, юристы, адвокаты, уже на следующий день или в день опубликования этих постановлений Кабинета Министров, да, которым регулируются правила пересечения государственной границы, говорим о том, что здесь будут коррупционные риски. А Национальному агентству, да, какому-то количеству персоналов понадобилось целых три месяца. Но я смотрел этот отчет. Ну да, там написали запрос, ну да, там получили ответ. Ну, ну месяц, понимаете, ну, пока там писали, ну ладно, два. Почему три? И почему вот только сейчас они, допустим, вот с момента... Ну ладно, давайте так, общая неразбериха была приблизительно месяц, да, после 24 февраля. Давайте так, в конце марта они должны были уже на это обратить внимание. Что незаконное какое-то постановление Кабинета Министров, неконституционное и так далее и тому подобное. Почему не выпускают людей, на каком основании. То есть разобраться о риске, какие коррупционные в этом всем. Почему не выпускают, а может кого-то выпускают. Идем дальше. Ключевое, красная нить этой конференции и вообще отчета сводится к тому, что есть риски. Вот, коррупционные, и схемы, в которых, по моему глубокому убеждению, к их э, сожалению, они не участвуют. Ну, то есть, государство не контролирует некоторые процессы. А именно, э, ну вот еще Сытник там говорил о том, что он переживает... О отношении международных партнеров к Украине, в связи с рисками, которые удалось выявить, что мол, много там людей в той же Польше, да. Вот, в соответствии с законом о противодействии коррупции, со статьей 11 действовали они там, в этой, ну, проводили это исследование, анализ, да. И вот выявили, что самая популярная схема, это выезд водителей по системе шлях. Вот, то есть, такая так называемая регистрация этих водителей в этой системе предприятиями, которые имеют доступ к этой системе, да, то есть, регистрируют по согласованию с военной администрацией и выезжают люди. То есть, да, и там они обращают на каких-то одиозных бывших депутатов бывших там глав администрации при Януковиче и так далее там я не буду фамилии тут называть вы если хотите послушайте я ссылку оставлю там 40 минут в принципе ну, я рекомендую посмотреть мое видео и рекомендую сравнить ну ничего ли я не придумал вот эту саму конференцию вот euh... несколько раз пересекал бывший депутат границу и возвращался без гуманитарного груза понимаете а людям, которые э, выезжают, используя эту же схему, опять же, ну, схема не могла бы существовать без незаконного запрета, понимаете? Уберите незаконный запрет и перестанут появляться схемы. Появляется схема тогда, когда возможность такая появляется. То есть, если люди свободно могут пересекать границу, никаких схем не будет. Не надо никаких рекомендаций, просто уберите запрет. Ну вот один депутат выезжал, заезжал, пустой я должен был с гуманитаркой возвращаться, да, якобы. Второй депутат использовал действующие свои там полномочия, якобы, писал какие-то запросы в администрации, ну и не один там военной администрации, чтобы его, там родственников его выпустили, что якобы они там занимаются гуманитарной помощью, они потом возвращались с автомобилями и эти автомобили их продавали, ну естественно должно быть какое-то реагирование да, по этим конкретным фактам, которые сам же заместитель главы этого агентства уведомляет, то есть ну, он должен был бы уже какое-то расследование начать, ну я так думаю, а не обобщать, и вот всего, они говорит, установили всего 59 человек, которые выезжали по этой схеме и не, не вернулись. Самая массовая и коррупционная схема всего 59 человек, из-за этого весь сырбор. Называл еще другую цифру, 245, если не ошибаюсь, фактов предложения э, неправомерной выгоды, хабарь, да там, э, с сотрудником погранслужбы э, на общую сумму 4 миллиона, я разделил это ну, 16 тысяч гривен. Да ну, не знаю, в средствах массовых информаций, да и так вообще среди людей ходит информация о том, что ну минимум 1000 долларов за выезд, ну это 40 тысяч гривен, не 16. Или или как? Один был, может, крупный факт, а все остальные мелкие, что так мало? 16 тысяч гривен предлагают на границе. Ну, странная, конечно, статистика, ну ладно, не будем с ней спорить. То есть... С одной стороны, чиновник сообщает о том, что запрет не установлен законом. Предлагает это установить в указе президента э, о введении военного положения. Ну, тут в этом случае будет о продлении, да, потому что уже установлен. Ну, Я предполагаю, что исправить его можно только так. Этот, во, этот срок военного положения закончить, выдать новый, правильно урегулировать, утвердить законом. То есть, э, актом Верховной Рады Украины. И тогда оно будет действовать так, как вот хотят чиновники, да, то есть не, они не заботятся о том, чтобы открыть полностью этот доступ, хотя там упоминается о том, что кабинет у министров разработать, э, вернее выяснить действительно необходимость в этом запрете, но так если вы видите, что он э, коррупционный, но, ну, наверное, необходимости в нем нет, потому что, ну, пользы нет, а больше коррупционных схем, ну, что нужно было делать, по моему мнению, да, я же не в агентстве противодействия коррупции работаю, это так, взгляд со стороны, я скажу. И согласно закону у них есть такие права. Вот. Так вот, он говорит о том, что такая неконституционно и по факту незаконно, а с другой стороны обсуждают случаи, когда люди, выехав, не вернулись... И подает это все в такой манере, знаете, осуждение этих людей, называет их там одиозными и так далее и тому подобное. Ну, если есть такая возможность, предоставлена, если система дырявая и люди пользуются своим там, положениями, связями, да, чтобы выехать, так отмените это, эти правила в таком, в таком виде, они не работают. Получается так. Называют там 7 коррупционных 7, я их не буду все перечислять. Вот, э, ссылку на их э, звит, да, так называемый, отчет я прикреплю, там можете посмотреть, они там по каждому из э, этих случаев, и э, схем расписывают более детально, можно изучить. Вот, при этом... Э... Среди рекомендаций для устранения рисков он предлагает, опять же, внести изменения в эти правила пересечения государственной границы, которые утверждены постановлением Кабинета министров, которые, по сути, не являются законным нормативным актом, который может быть установлен запрет на выезд, понимаете? Вот чиновник четко это понимает, дает определение, ссылается на решение Конституционного суда, которое разъясняет, что подзаконный акт не может расширять закон. Говорят, вот Если закон и Конституция подразумевают, что только законом может быть установлен этот запрет, то только законом это должно быть. И он же это прямо объясняет, понимает, но тем не менее ничего не предпринимает, как вот, опять же, один из центральных органов государственной власти. Называется этот отчет «Коррупционные схемы и риски во время выезда из Украины в условиях военного положения». Ну то есть само название говорит о том, что какая цель была этого исследования. Не обеспечение да, каких-то прав человека. В принципе этот орган правами человека и не занимается. Вот у него основная цель – бороться с коррупцией. Вот выявили схемы. Пускай это, ладно, через 8 месяцев. Они должны перестать работать эти схемы на следующий день или в этот же день. О том, ну, когда стало это известно. На данный момент ничего не изменилось. Вот я вам... Вот 26 числа это произошло. Сегодня я записываю видео 30 числа. То есть оно, оно ничего не изменилось. И я думаю, что и не изменится. Вот. Журналист задала вопрос Сытнику, выезжал ли он во время военного положения за границу. Он ответил, что да, при этом пояснил, что якобы на ЗК объединяет в себе полномочия НАБУ, Национального антикоррупционного бюро Украины, которое он раньше возглавлял, вот, и Национального агентства противодействия коррупции. А это не так на самом-то деле. Вот. Поэтому якобы он имел возможность такую, в том числе для реализации данного исследования. Так подождите, до, до реализации данного исследования можно прийти после того, как выводы исследования и рекомендации были получены, а это стало 26 числа, известно. Так когда же вы выезжали, товарищ сытник? Вот. При этом э, ну, сама журналистка в вопросе, кто-то там писал вопрос, видимо ей, или сама журналистка дала подсказку для ответа. Э, сытнику, а он по-другому немножко, и тут в этом ответе я уловил две ссылки две к действующему законодательству. То есть у нас есть закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, и там есть, э, опять же, это же правило пересечения государственной границы, они там бланкетно отсылают к этой норме, статьи 23 этого закона, что есть люди, которые могут выезжать, если они э, как военно обязаны, имеют право на срочку или не подлежат призыву. И вот Журналистка ставила вопрос, говорила, как забронированные вы там выезжали, может быть, во время военного положения. А он, а он привязал сюда НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро. Так вот, как раз, да, действительно, забронированные во время мобилизации на военное время за органами государственной власти могут выезжать, и работники... Органов Национального антикоррупционного бюро тоже имеют такое право. Но как э, мы знаем, что Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство противодействия коррупции это не одно и то же. И в законе на ЗК не указано. вот, Поэтому... ну может быть он забронирован, я не знаю, но исходя из того, как был поставлен вопрос и он на него ответил, то наверное мне кажется у него права этого не было и он пользовался скорее всего частью первой статьи 23, вот в той части, где предусмотрено, что имеют право на отсрочку сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Вот. Ну это такое мои размышления. Что должны были они сделать? Опять же, согласно своего закона, который регулирует их деятельность. И опять же, ну знаете как, я не один раз сталкивался с тем, что допустим, пишешь куда-то там президенту или пишешь какой-то орган и говоришь, вот вы согласно закону имеете право э, сделать определенные действия. Да? И они отказывают и говорят, это же не наша не обязанность, это же наше право. Вот, обращаясь в суд, и суд тоже э, указывает на то, что в законе написано, это право. Ну, то есть, значит, орган может реализовать это право, естественно, и должностные лица, а могут не реализовать. Ну, и вот что я э, думаю логически, как должно было бы поступить в этой ситуации должностные лица, там, глава, заместитель. Должны они, согласно э, пункту 5.6, есть такой части 1 статьи 12, с целью выполнения возложенных на, полном... на это агентство полномочия обратиться в суд с иском относительно признания незаконным нормативно-правового акта или индивидуального решения, индивидуальное решение это вот то решение, которое вы получаете при пересечении границы, выданных, принятых с нарушением, установленных этим законом, Требований и ограничений. О том, что э, не соответствуют закону, да, э, есть риски коррупционные. Они в соответствии со статьей 11 этого же закона сделали отчет, опубликовали его публично. Вот, То есть логичное продолжение это какое? Либо вы, кто имеет эти индивидуальные решения по в запрете вам в выезде, пишите, ссылаясь на то, чтобы национальное агентство... Не вы, а пускай они обращаются и э, отменяют эти решения. Вот. Например, э, смотрите, если мы сейчас перейдем в этот отчет и посмотрим, на что бы я еще дополнительно ссылался. В принципе, можно реализовать такой один из э, кейсов. Да, на, а что они будут делать дальше? Будут ли они обращаться в суд? То на что ссылаться? Вот на этот, э, на этот пункт 5.6 части 1 статьи 12 -й закона Украины о противодействии коррупции, где предусмотрены права национального агентства, и еще на ответы самой погранслужбы, которые на запрос этого агентства получили. И они есть ссылки в этом отчете. Я его скачал, дабы не удалили. Ссылку я оставлю. Сейчас перейдем и посмотрим, что я имею в виду. Так, Открыл я отчет, 82 -я страница, запрос э, на основании статьи 12 закона Украины о противодействии коррупции. И вот этот запрос в администрацию Государственной пограничной службы Украины. И вот они просят в, в целях национальное агентство по вопросам противодействия коррупции в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 закона украины о противодействии коррупции проводит анализ коррупционных рисков связанных с процедурой пересечения государственной границы украины военно военнообязанными гражданами украины на основании правил пересечения государственной границы украины гражданами украины утвержденных постановлением кабинета министров украины номер 57 от 21 на 1 тысяча 900... девятьсот 1995 -го года, дальше правило номер 57. И вот они просят копии документов ведомственных, которые регламентируют порядок осуществления контроля служебными лицами погранслужбы за пересечение государственной границы военнообязанными гражданами Украины. И другой ряд э, документов. Я не буду перечитывать весь этот запрос, я коротко вам тут э, процитирую ответ этой администрации. Так вот, смотрите, в администрации службы рассмотрели ваш запрос и информируем о таком. Относительно первого вопроса, направляем распорядительные документы, которые предоставляются, ну то есть там письма. Относительно второго вопроса. Проверка информации в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки о пребывании на военном учете лиц призывного возраста во время пересечения ими государственной границы не относится к компетенции Государственной пограничной службы Украины. То есть, тогда, когда вот они берут эту справку у военно-врачебной комиссии, или это временное удостоверение ваши, как военнообязанного, и начинают якобы там звонить куда-то, то они выходят за границы своей компетенции, за границы своих полномочий. И вот об этом прямо указывают этому агентству. Вот вам ответ, пожалуйста. Вот, Смотрите, служебные лица государственной пограничной службы не имеют доступа, к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов. Законодательство Украины не да, возкладывает, или как хотите, покладая на Державную э, прикордонную службу, обязанности ведения исчерпывающего перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы. Хотя этот перечень четко утвержден в правилах и в законе, поэтому им ничего не надо, ничего вести, просто открываешь закон и правила и смотришь. Администрация оборон службы не формирует государственную политику по вопросам выезда за границу Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения. А когда вы выдаете письма по которым выезжать можно, а по которым нельзя. Это что, не формирование политики? Ну, в общем, я же говорю, тут вопросы к главе этой погранслужбы однозначно должны были возникнуть. Но почему-то они не возникли. Они возникли к тем людям... Пускай это там бывшие депутаты или какие-то, которые пользовались несовершенством, так сказать, этого нормативно-правового акта. Их фамилии были озвучены там на конференции. Вот они такие плохие. Смотрите, не делайте, как они. И вы простые люди, у которых там и нет этих связей, и нет возможности финансовой. Ой-ой-ой, будьте, смотрите, Давайте нам общественного порицания, пишите в комментариях, какие они плохие. Вот. Ну, я так, вот эту конференцию я так воспринял. Ну, ничего, то есть как реализации функций этого агентства, которое у него есть, я не увидел. Ну, сделали анализ, ну, дали рекомендации. <клес> у вас же есть право, ну, возьмите, используйте это право, подайте в суд. И все, и тогда класс будет, никаких претензий, все отлично, все все сработало. Опять же, не буду я растягивать это видео. Почитайте, посмотрите. И подводя, как говорится, итог, я скажу следующее. Ничего не изменится. И указ президента новый, которым будет там продлеваться этот или устанавливаться новый э, период действия военного положения, не изменится. Может быть, может быть. Что-то изменят в плане там вот этих вот доступов к этим системам шлях. Может быть какой-то дополнительный контроль установят. Но это все будет регулироваться. Дальше продолжать правилами. вот Правилами, которые утверждены постановлением Кабинета Министров. Никаких законов принято не будет. вот Вы будете продолжать бояться обратиться в суд. Писать мне и звонить... Какие-то первичные консультации, сколько будет это стоить, спрашивать, и пропадать. Вот почему. Потому что вы думаете, что за вас кто-то должен это сделать. Вот, не знаю, ради чего. Может, вы думаете, ради хайпа? Да, нет, мне в принципе тем для видео хватает вот так вот. И работы тоже. То есть, а так, в принципе, ну, видео я сказал, что я бы мог бы сделать. Я бы написал в это агентство, сосался бы на вот эти нормы, да, например, э, которые я приводил, и сказал бы, ну, а что вы думаете обращаться в суд? То есть, написал бы обращение такое, ну, мне нужен конкретный кейс, то есть, конкретное решение, я не могу просто так писать, мне нужно в чьих-то интересах это писать, понимаете? То есть, если такой человек обратиться, можем определиться, договориться, посмотреть, потом опубликуем ответ там, ну, то есть, все по договоренности. Поэтому было бы интересно. Но если такой возможности не представится, если такой человек не найдется, то, знаете как, я же говорю, я переживу, мне достаточно дел и достаточно резонансных дел и просто нет даже времени о них рассказывать например ну, будет что-то интересное я расскажу вот поэтому ну, как-то так делитесь смотрите конференцию изучайте материалы ставьте лайк этому ролику